Здравствуйте, мои дорогие подписчики! В первую очередь я хочу вам сказать спасибо за поддержку, за лайки, которые вы мне ставите и пишите комментарии. Мне очень приятно. Сегодняшнюю песню я выучила на международный фестиваль бардовской песни «Золотая осень». Он у нас проходит каждый год на Новосибирской области. Несколько лет назад в него включили номинацию «Гармонь». В этом году я снова хотела на него поехать, но не получилось. А песню я выучила, почему бы ей не спеть? Итак, песня «Зонтики» Город этот, как был один художник Люди в нем не знали, что такое Ничего не ведали они об этом, вот такие люди жили в городе, Том. А лишь один человек белый паша одетый продавал там зонтики зимой и летом, и казалось людям очень странным это. И смеялись люди над стариком. До спада в зонтик. Синий зонтик, красный зонтик, желтый зонтик, белый зонтик. Пригодится вам. Были домики у них из пластилина Из пустых коробочек автомобилей И не опасаясь никакой ангины Маленькие люди жили в городе Том Маленькие были у людей заботы Шли они в театры и в кино с работы Танцевал зон, копил там песни кто-то Все шутили и смеялись над стариком Воспал подавки те зонтик Синий зонтик, красный зонтик Желтый зонтик, белый зонтик Пригодится вам Но я мне небо как-то раз В маленьких домишках задрожали стёпло И пошел огромный дождь, стучать по крышам И схватили насморк в городе Том Вспомнили его, судя торговцы странам Бросили искать его по всем базарам Но пропал торговец своим товаром Помните, осталось только час днем. нём в зонтик Синий зонтик, красный зонтик желтый зонтик, белый зонтик Пригодится вам! Господа, зонтик Синий зонтик, красный зонтик Желтый зонтик, пестрый зонтик Пригодится вам Вообще, я выучила две песни Но вторую песню вы смотрите на моем втором канале